Друзья, всем привет, с вами на связи Рашид Дарсигов и сегодня я хочу поделиться с вами, на мой взгляд, инсайдерской информацией, которая уже сегодня объединяет вокруг себя огромное количество интернациональных топ-лидеров и просто амбициозных людей. Это действительно очень интересный проект, название которого Easy Business Community. Работа над этой платформой велась еще с 2016 года. На ней работало огромное количество профессионалов MLM бизнеса и криптоиндустрии. Друзья, я уважаю свое и ваше время, поэтому постараюсь говорить по существу и первое, с чего мы начнем, это с продукта компании. Когда мы выбираем проект, очень важно, чтобы в компании был продукт, чтобы ваша компания не подвергалась такому названию, как пирамида. И давайте, наверное, сразу с продукта мы и начнем. В нашей компании есть несколько линей продуктов. Это образование, это цифровые IT-продукты и сервисы. Давайте мы начнем, наверное, сразу с образования. На нашей площадке будет Академия современного бизнеса. Это, не побоюсь этого слова, настоящий университет, который будет включать в себя 5 факультетов. Это интернет-бизнес, это финансовая грамотность, это криптовалюта от АДАЯ, это MLM-бизнес и личная эффективность. Каждый из этих факультетов делится на несколько пунктов. Например, вот криптовалюта от АДАЯ, это базовые знания, это все, что касается инвестиций в криптовалюты, трейдинг, биржи и ICO. То есть в зависимости от пакета, в зависимости от цены пакета, вы будете получать знания. Чем дороже пакет, тем углубленнее и круче знания. Ну, соответственно, это понятно. На нашей платформе будет вестись онлайн обучение, вы увидите прям график мероприятий на целый квартал. Вы будете видеть, ну, чтобы примерно вы понимали, в понедельник личная эффективность, во вторник, к примеру, MLM, в среду это что-то с криптовалютой, о криптовалюте, в четверг финансовая грамотность, в пятницу интернет-маркетинг и так далее. Кроме воскресенья есть 6 дней в неделю будут идти вебинары кроме воскресенья все это будет идти в онлайн режиме где вы можете задавать вопросы это новый формат трансформационное обучение также на нашей площадке будут уже упакованные курсы где допустим вы видите в расписании нет пример вы хотите изучить Instagram, и вы видите что на этой неделе нет инстаграма в расписании то есть вы не ждете вы заходите в упакованные курсы выбираете там Instagram и начинаете его изучать то есть это очень крутая платформа ее отличие от многих других я думаю вы со временем сами увидите когда будете наблюдать ну и уже здесь это все понятно очень круто сделано и профессионально также на платформе будет определенный рейтинг где мы будем сами все комьюнити будет голосовать за тех или иных спикеров мы будем видеть их рейтинг и понимать что мне нужно смотреть а что не нужно то есть если у человека 5 звезд то соответственно его поддержала комьюнити там ценная информация если там мало звезд, то соответственно мне нет смысла тратить время, тем самым мы экономим свое время, а как мы знаем время это самый важный ресурс. Ну что друзья, я думаю с обучением здесь все понятно и теперь давайте перейдем к цифровым IT продуктам. У нас тоже очень классная линейка цифровых продуктов и первый продукт, который у нас есть это Social CRM. Это программа для автоматизации вашего бизнеса в социальных сетях, таких как Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram, Instagram и так далее. Возможно многие из вас уже видели первую версию данной программы, у нас будет новая, вторая, обновленная версия, я ее уже видел, она очень действительно крутая и я уверен, что наша комьюнити оценит этот продукт. Также на нашей платформе будет трейдер бот, трейдер это такой инструмент, то есть вы можете привязаться к какому-либо трейдеру, ваш, бир... аккаунт на бирже... ваш аккаунт на бирже интегрируется с аккаунтом этого трейдера и все действия, которые он проделывает на своем аккаунте, проделываются на вашем. Инструмент для автоматизации работы биржа то есть очень тоже интересная штука часть чуть попозже я еще поподробнее о нем расскажу также у нас будет вебинарная комната нового поколения вы можете проводить вебинары прямо с своего смартфона у вас остается запись очень удобно и современно также на нашей площадке будет большая линейка различных мобильных приложений и telegram ботов telegram боты сейчас программируются я сейчас о них говорить не буду но когда вы их увидите вы будете очень сильно удивлены мобильные приложения которые у нас будут это ментальный спонсор это приложение будет мотивировать ваших партнеров ставить им какие-то задачи, отправлять им уведомления, новости, приглашения на вебинар и так далее и тому подобное. То есть такой интересный инструментик, который будет держать ваших партнеров в фокусе. Также будет мобильное приложение по целям. То есть благодаря этому приложению ваши партнеры смогут поставить себе цели, определиться с задачами и так далее. Это тоже очень удобно для работы с командой на данном этапе мы выкатим вот эту линейку продуктов, все что касается цифровых но конечно же эта линейка будет постоянно улучшаться и усовершенствоваться ну а теперь давайте перейдем к нашим сервисам первый сервис это наш бэк-офис первая версия уже готова и я вам могу прямо сейчас ее показать давайте мы наверное ее посмотрим я открываю свой сайт вот я уже зашел здесь да вы можете увидеть мой личный кабинет то есть здесь все так очень прикольно сделано тут вы можете посмотреть маркетинг детально то есть там все четыре маркетинга вы можете отдельно их посмотреть также вы видите что я уже заработал почти и почти да, давно ну уже пол биткоина удалось заработать да, то есть вот вы видите что у нас прямо сейчас идут регистрации на сайте да также мы можем видеть кто сейчас вот онлайн на сайте находится да, в каких странах желтенькие кружочки это люди которые уже у нас есть но они сейчас просто не на сайте видите что очень серьезная география то есть действительно за очень короткий срок удалось собрать вокруг себя огромное количество очень сильных людей. Сейчас у нас нет реферальной ссылки. Регистрация происходит через личный кабинет. Поэтому выходите на связь, будем общаться и производить регистрацию. Так, ну кабинет, я думаю, достаточно. Вот мы посмотрели, давайте перейдем назад. Бэк-офис у нас, соответственно, уже готовится обновленная версия. Я сейчас могу вам чуть-чуть показать. То есть это будет вот такого примерно формата бэк-офис. То есть очень такие красивые будут нарисованы, дизайны. Дизайнерская, такая работа классная то есть вы вот так вы будете видеть наши маркетинги доходы в маркетингах ну то есть очень интересно будет то есть у нас уже готовится вторая версия бэк офиса и когда вы ее увидите ребят вы будете очень сильно удивлены так, друзья, также у нас будут каналы, чаты, вебинары, понятно. Также у нас есть мерчант. То есть, что это такое? Мы привязываем к вам мерчант на ваш сайт. К примеру, вы продаете какой-то продукт, либо услугу уже, уже в интернете. Мы привязываем вам мерчант, и теперь вы можете продавать ее еще и за криптовалюту, такую как биткоин, эфир и дашь. Так, друзья, также у нас есть свой ресурс, который называется хэш-телеграф. Это новостной ресурс, очень профессионально, там очень классные новости. Поэтому обязательно заходите туда и э, читайте, ознакомьтесь с новостями, очень качественно пишутся новости, ну сами можете посмотреть и просто э, проанализировать, почитать, очень хороший инструмент так друзья на данный момент у нас программируется своя собственная биржа как раз таки что касается telegram бота мы хотели вот этот продукт у нас уже готов он уже реализован единственное что вы сами понимаете привязываться какой-то внешней бирже это ну как бы не очень а, сейчас а, то есть это опасно скажем честно да потому что мы не знаем что с этой биржей будет вот тот же битрикс да там что-то постоянно происходит и если мы сейчас этого трейдера бота привяжем к бирже какой-то внешний и там что-то произойдет то это очень сильно повлияет на нашу репутацию и в целом на все наше комьюнити поэтому у нас сейчас делается наша собственная биржа и как только она будет готова мы запустим вот этот продукт в виде трейдер бота также у нас будет свой обменник этот обменник ну P2P обменник где мы можем напрямую без посредников с минимальной комиссией обмениваться любой валютой там рубли на биткоины, доллары на рубли, то есть, ну и так далее. Как это будет работать? К примеру, я захожу на этот обменник, делаю там свой аккаунт и, например, вставляю там, пишу продать, столько-то биткоина по такой-то цене отправляю. Например, вы хотите купить биткоин, вы нажимаете купить и видите все, кто выложили продать. И можете напрямую с человеком обменяться валютой, да, без посредников. Это очень круто и удобно. Так, друзья, ну на продуктах, я думаю, мы закончим, и вы, наверное, сами видите, что это далеко не какой-то пирамидос. здесь действительно есть продукт, тут действительно ребята постарались, и все, где вот есть галочка, все то, что уже готово, то есть это то, что уже будет сейчас на старте 1 декабря. Друзья, теперь давайте поговорим о нашей команде. Ну, мы в принципе уже затрагивали немного, но я все же проговорю. У нас есть технический партнер, с которым мы работаем. j – это профессионалы своего дела, которые вот нам сейчас как раз таки готовят биржу. Также у нас есть спикерский состав, более 20 человек, и он постоянно расширяется, так как многие спикеры сейчас видят перспективы нашей платформы и хотят многие заявить о себе, и у нас есть такая возможность. Также у нас есть отличный суппорт, поддержка Siemens Bosch, то есть это поддержка, которая работает на нашем сайте профессионально даже уже на этом этапе на этапе альфа тестирования поддержка работает на высшем уровне ну что друзья теперь мы подошли к самому главному это маркетинг план хочу сразу сказать что над этим маркетингом работали профессионалы своего дела которые разработали не один маркетинг план для других компаний и здесь реализовали очень крутую машину по добыче биткоину и объединили в этой машине четыре самых популярных вида маркетинг плана это матричный маркетинг это уни левел линейный маркетинг это дельта разработка компании и бинар инфинити с бесконечностью все эти маркетинги объединены в один все работает на полном автопилоте 100 процентов денег распределяются между участниками структуры в матрицах и в дельтах перемешиваются во всей компании 100 процентов переливный маркетинг план если человек покупает VIP-пакет в размере 0.0827 биткоина, он получает пожизненный доступ к этой платформе и ко всем плюшкам, которые на ней будут размещаться. Друзья, в этом видео я не буду подробно разбирать маркетинг-план. Единственное, я просто покажу, что в нашем маркетинг-плане есть 4 бизнес-пакета. Это пакет за $12, долларов, $180, $360 и $500. Друзья, но еще очень важный момент. Вся составляющая вот этой системы маркетинг-плана работает только на криптовалюте. На данный момент это криптовалюта Биткоин. Сейчас в ближайшее время будет прикручен еще эфир и дашь. То есть можно будет оплачивать и заходить, выводить вот именно в этих криптовалютах. Но на данный момент все работает на криптовалюте Биткоин. Мы видим, что Биткоин сейчас очень сильно растет. Да? Рост его просто колоссальный. На сегодняшний день это свыше 7 тысяч долларов за один биткоин. Это на самом деле, друзья, очень круто. И что самое главное, что есть информация, что это только-только самое начало. И биткоин очень скоро покажет настоящий рекорд. Поэтому хочу сказать, что сейчас самое выгодное время заходить в подобного рода проекты. Если вам понравилась наша идея, заинтересовал наш проект, обязательно свяжитесь с человеком, который дал вам это видео. Но...